Для любителей хорошо попариться на ущелье. Итак, всем привет! Мы тоже иногда любим хорошо попариться, поэтому время от времени приезжаем сюда на базу отдыха на ущелье, которое находится в Хосте. И если вы любите ходить в баню, то это видео для вас. Вечернее время здесь тоже очень красиво, но в конце данного видео я оставлю ссылку на полный обзор в дневное время суток. Здесь имеется ресторан, летняя беседка, есть бар. Бар выглядит вот таким образом. Это ресторан. Изюминка Новолищенского ущелья в том, что вы попарились в бане. Здесь вот, кстати, есть лежаки. Вышли и сразу нырнули вот в эту речку. Красота. Есть беседки, их очень много. Территория здесь больше одного гектара. Ссылка будет в самом конце видео. И сейчас покажу вам саму баню. Итак, заходим в баню. Голых мужиков показывать. Аккуратно вас снимает нескрытая камера. Смотрите, здесь зона отдыха. Есть есть санузел, есть даже биде. Пробегаем дальше. Дальше у нас что? Там душевая кабина. Мы зашли. Пропарили свои косточки. Прям пропарили их. Ух, здесь жарко. Выбегаем сюда и ух! Плюх! Выбегаем! Давай, давай, вперед! Все дымим, дымим, дымим! Давай, давай, Антон! Ну? Давай, давай, давай! Итак! Антон, давай, давай! Ну ты чё, блин, пузатый? Давай! молодцы, Вот так вот. Теперь Волк с стрит Опана! Слышите, как шумит та самая речка, в которой мы только что купались? В общем, у меня на сегодня все. Обязательно посмотрите дневной обзор. Ссылка сейчас выскочит на вашем экране. С вами был Дмитрий Волков. и Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.